Всем привет дорогие друзья с вами black channel и сегодня будем продолжать проходить метро last like Redux. и так, да. В прошлой серии мы были из плена нацистов и... и будем двигаться в сторону э, полица так а, а противогаз новый, вот это... а нет а кто он тоже разбитый зачем вы не даете он разбитый у меня но у меня нормальный стоит. Ай, блин. Лучше в свой забрал. Да. Да, знать, да это, это очень полезные часы. Так, все, пошли. А возьмите сейчас покушать что-нибудь интересное. Э, потому что сейчас будет серия интересная очень. прохождение интересное. Так-то возьмите так раз. Мойте попкорн взять. И, чем и ни ходить, бы с чем не ходили С э, водичкой там. Так, с там пепси. Если хочешь жить, не расслабляйся ни на секунду. Конечно, я не расслабляюсь. Я тут... Наоборот, смотрю, чтобы интересно что-то есть. Патрончики какие-то. Деньги не валя... завалялись. О, на свет путь. Блин, ослепил Он конец. да это опять это я уже 20 раз. лет не видел света. Слышал я про это место. На да. уже заходил, когда Нифига себе. Видишь, не, стоять, ну здесь лето. Сейчас лето получается да. Прошлые, прошлые серии игр метро, там, например, 2033, там была зима. Сейчас получается где-то весна. Не знаю, май, наверное, апрель. Проходит. Отходит. О, давай спускаемся. Ну это в принципе нормально. Так и в реальной жизни, в принципе. происходит? нет дождь. Артём, опять ну в принципе да это даже что на осень дождь? больше Ого. страшно не пойду туда Артем, ладно что бежим давай давай вот что то перекос, есть давай, туда. давай давай сюда так а ну ка Смотри, давай фонарик? У меня фонарик всегда есть. Чё? О, скорпионы. Идти Тут говорят, не а, а чё ещё? Так у него мой получше противогаз. Вот! Вот ты говорил, есть получше противогазы. Мне вот эти фиг... фигня полная. Разбитый мне противогаз втюхал. Ну зачем? Так, главное, чтобы мне тут... Блин, тут опасно. Больница как будто бы. Блин. Давай на свет выбираться. Заброшенная, серьезно. Патрончики, вот. Машина? Как? Че, дебил Больди, что ли? Он туда въехал. Блин. Назарабашься по ходу. А, тут кто-то уже убил кого-то. Так, ну давай еще включаем. Будем все сжечь тут. Потому что тут все заросло уже паутиной. А ч ⁇ и сжечь нельзя? Вот, да, правильно. Главное себя не зажги Так, спасибо за патрончики, мужик. Так. А, вот здесь вроде бы... О, нормально. Дробаш есть такой. Прикольно. Вот это вот интересно. Ну двухстолка и двухстолка. Ну у меня по-моему такой О, здорово. Здорово. Давай меч доставай. А, ну да. Меч доставай, да, меч. Да про 3, да. Так, это получается. А у меня же есть дропаш. Ну, ладно, лишний не будет, в принципе. Хоть и есть, но пускай еще будет всякие дебилы бегают всякие <свят> мутанты так это же о так это же эти патроны да? Да, так дробовик, да дробовик Но нашел лучше мне помог блин а то стоит а стой, дебил он же знал сто процентов что я <свят> теперь держись ⁇ я обратно нет Не, я никуда не пойду <с1> <смех> я не пойду туда, сам сдохну. Сам сам убивай, сам сдохну. Ну, сам не убивай его, я не буду. Сам убивай, все, я не буду. Я спрятаюсь. Они не знают, что я тут. Я фильтр заполняю. ну, готов? Ну, ты сам там нормально. Он сам справляется, что я ему буду лезть, мешать ему. Не, не, правильно. туда пробирают не сам сам нет я не буду да я вообще гений зачем мне куда-то идти убивать кого-то если он сам убьет всех нафиг не вот эти вот э... трата патрона он жив же он сам не сдох я сейчас миссия провалится или мне тоже надо убивать Да, хватит. Валют. Хватит, я уже. Че-то ты там мало что-то убил. Точно стрелять не умеешь. Слыхали, Мол, я думал, там ну, сейчас убьют нас. Ох, Но нифига себе. Открыть, да зачем через эту пролезть? Да зачем Давай можно вместе. было через эту фигню пролезть, через. А -а лома. Через окно, зачем ты ломаешь ее? Или он жирный слишком? Так, это непростое, так что не теряй головы. Ладно, пошли. Он что, походу, воспоминания исполнил. Тут... Один это был рейс а ч ⁇ не все сдохли сразу? А ч ⁇ не сразу прям все сдохли? Не они, получается, даже не выжили. Их всех, походу, просто э -э, убило. Всех Старно, сразу. О, капитан. Да, вот они летят все нормально. А тут они <просу> уже <просу> дохнут. Да, все черт. Нет, Нееет, <просу> все мы сдохнем все. <просу> все, <просу> мы сдохли. <просу> все рульта, да, <просу> все сдохли, все сдохли наверное, сто процентов. Если кто-то <просу> выжил, в дверь бы кто-то взломал <просу> А руки твои? Так да кого он возьми и что тут что взорвало тут? горит. На себя, давай на себя. Нет чего. На себя. На себя. А все что? Все сдохли все сразу. Походу никто не выжил. Душно. Что происходит? Нифига себе, не... он тоже походу вспомнил этого. А давай тебе подым. Так надевай противогаз, что ты вообще? Мама. Мама. Мама. Что происходит? Что? <связь> Капец! Как будто бы тут контролер, серьезно. Такое чувствую. Но... Что, все реально все подохли сразу? Спасибо. Блин, вот это да, печальная история, конечно. Но, на жаль, таки произошло. Тут выжить реально невозможно было. Мало того, что они взорвались и упали. Да еще они, блин. Просто подкопали, под, а копали. Апокалипсис просто попали и все. Центр взрыва и все, зарыва и все. Половина вон самолета вообще нету. Просто разнесло нафиг. Серьезно, и так? Ну, блин. Ладно, все, выбираем отсюда нафиг. На... На... Вспоминались и все, и хватит, не надо. Не надо вот эти вот плохие воспоминания. Они так хреновые у меня всегда. Чё у тебя, патрончики? Спасибо. А, ага, фиг, проперёшься. О, нормально, нормально. Патрончиков нормально. И ещё. чудом кто-то был? Тут же кто-то был, по-моему, нет? Отдай. О, спасибо. Фильтры есть, всё нормально. Всё в порядке пока. А что ж ты творишь, да? Молния, блин! Я в здании подожду все. Ты как хочешь, я тут буду. Че, идем? Ну идем, окей. Я в такую погоду бы никуда что не шел бы. Да? Умные а мы уже почти Готовься. Готовься. Я не готов. Все, я не готов. Я на газельку все Охренеть их тут. Где? Так они на газельку не могут прыгнуть. Ч, здорово, пацан? Ч здорово? чем будем просто так вот кричать, да, опять? Ч, не прыгают не на меня? Ну хорошо, что вы не на меня прыгаете. Вы не можете на газельку прыгнуть, я знаю. Че вы, че вы? Давайте, прыгайте. Вот Не отступили. Угол, ну, побежали! и строит. Сыкло. За мной Цыканули, да? За мной, ну правильно. <звы> что происходит тут радиация вообще? Куда, за, за, мной? за мной, куда? Да ну у ну вас нафиг вообще. Я Где здесь? ты? Я его потерял опять. Блин. Я вообще в другую сторону побежал. Я здесь! я, я в курсе! Взрывай. Я здесь, я здесь сто раз верт! Давай, быстрее! Да, нормально! Паркурчик перевернулся! Еще Тут а не я знаю! Вход. А вот, кстати, еще самолет прилетел! Да почему я Чего? не хочу их Ты убивать? Ничего? Ты смотри, Каком? Скорее! Какой эскалатор тут Додава... его нету, блин, а да я застрял вообще, блин? Не бежим! Нет! Не нет, фильтров нет блин. Где фильтр? В смысле? Ты чё Нет. Скорее! Бежим! А, в смысле? Это кто? Так и надо было? Не, по-моему, да. Все правильно. Давай, давай, О, тут здорово, еду. Нифига себе, огнеметом А чего не могли мне его дать? Я же главный герой все-таки, у меня он был, блин. Смотри, как они по раз и всё, все все полег... полегли. Почему я, я когда Сем... играл? Так не было. Надо было сто раз их сжечь. Они там на полметра были. Они взяли на 20 метров расстояния, ни хрена себе. Так, театр. Короткое свидание с мертвой Москвой, призраком прошлого закончилось. Мы с Павлом снова выручили друг друга. Ну-ка, снова. И обратно в метро спускаемся уже с спаянными тандемом э -э, в -э пустой. Пустошах, иначе и не выжить. Но теперь впереди обитая, обитаемая станция театральная. Отсюда до полиса рукой подать. Ну вот уже полис. А, если Паша сможет провести меня из блокпосты, красной линии, я буду у своих уже через час. Не, я не буду час еще серию продолжать. А, так мы уже походу. А это не полис, ну, сразу, нет? Страны Да! Гнездо. Не, я, ну чуть не сдох, хотя нет, Там я не раз уже, по-моему, сдох. Мерзкий такой. Ключи. Да что за ключи подбираются время? От чего они вообще? Не, это, по-моему, не, не пользу Хотя хрена не, не пуля, сюда пуля сориент, еще чуть-чуть осталось. Да. А кто жив-то вообще? По-моему, там мало кто выжил. Они все дома сидели, скорее всего, из артистов все. Че, давайте пропускайте меня. Так да куда он пошел вообще? Ч ⁇ куда в ней идти вообще? Прибыль. Можно мне пройти? А Почему нельзя? Получить революцию? Не да. Все да Все уже отлично. Отлично. Проходите. Вот проходите, а мне сказали, нет, тебе нельзя сюда. Станция... Ну и блин. И... Вот, наконец-то. Так, а, что тут машины или что это у него? Двигатель такой нехреновец. Как свиньи, серьезно? А что не кровь жрут? Ну, нормально. Что это бар? Театра... Ферма, э, да, бар. Парайте. Ну, в принципе, бар. Парайте. Ну вот я прав был. Сидим мы здесь. Светло, тепло, выпивка. А, а, ну да, кому-то очень смерть. хорошо. <kh> Че <чё> это? чё, капец какой-то? Что тут прям уроки проходят? чё происходит? Тут бар, тут уже джанглируют, тут уже цирк, тут уже школа, охренеть. Все в одном, блин. Опять в одном. Так, а, боеприпасы. Ну мне вроде бы есть. А можно мне оружие улучшить? Грибы продают. Откуда он грибы вообще берет? Патроны. И что да? Если я если если сюда попаду когда-то, да, в принципе могу еще зайти. Так, по и припасы. Давай купим А тут. Не, это не надо. Это мне полезно, так и думаю. Все, а в принципе можем назад идти, наверное, да? И шоу что посмотрим, огненный Фиг не, я такую очередь <смех> даже, блин, это я не буду, нет, я боюсь представить, что там, если там все не сдохли бы, очередь какая была? Театр, то да там очередь, ты видел какая, блин? Я не буду туда идти. Начал надо. Какие билеты? Это вообще-то. Блин, вроде бы э, в, э, апокалипсис был, все равно э, билеты требуют. Ну и физить можно. Кому они нужны вообще уже? Капец какой-то. Стой, проход запрещен. Откуда они это вообще взяли? Ого, не блин. Ну и че? Давай, билет. Да, да, Все, билеты показал. Давай, проходим. Проходим, проходим. Все. Что, да? Все, билеты Батас. есть у меня, да? Гримерки. Очень интересно. Браво. Оскара. Оскара мне. Не думаю. Да, очень интересное искусство. Хотя у нас в прошлой серии было ⁇ Смерть искусства ⁇ Ну, в принципе, тут по-другому все стало. Так, это? Хан, да. а что это, вы так редко нас? Да, я вообще вас не знаю. Да, бегаем по Москве, призрачный, вздыхаем. Чудом. Что за хрень там? Скорее всего нету нормально. Ну вроде бы деньги там были, да. Ну хотя бы такая мелочь, но уже приятно. Что, Тёмыч, по бабу Нет, а не надо мне, молодой еще. Да Что там происходит? Туда. Там, дрей... там дрессирует вот это Что такое? А но... Нет, лука, не ща. буду. Вон они гульнули уже вон, плохо. Ну ладно, поем, в я проголодался так раз. В принципе, да, пожрем, Давай, заказывай. Че, Че? Пьет пустой этот стакан, нормально? Да, хорошо, пустой стакан пошел. Знаешь, мне по всему метро лазать приходится. Что-то ему его колбатит? Просто вот... От воздуха, он воздух, выпил его колбатит, смотрите, как... Посидеть. Да. Давай-ка еще падаем. Нет, да его там расколбатит от этого. От воздуха, блин. Блин. Так вот. Ну что? У нас строго, да, без бардака. Одна партия, один руководитель. Ну, да, Всё правильно. Там, все правильно. Ну что, порядок зато у всех еды одинаково, нет богачей, нищих. Вот, Сколько вот это правильно. Как в сэр? Нет богачей, нет нищих. Да, еще а то ну, он рассказывает, нравится, как ты. было раньше, давай, да, наверное? Давай, с локтя вперед, что ты, что ты не, не вообще не мужик вообще. А, а Посмотри, как а ну, что они ну, пьют ну, и не ну, даже не наливают? А они воздух пьют падают. и лед ее как-то. Он Если же даже не наливал. Себе скатится? Ну, ну, скатится. Уже, скатился. Ну, скатился. Ну, а ну, что уже там цветофор висит? Этой что этой это век? за бред? Я только сейчас заметил, что тут светофор. Что <laughs> Самовар, да, смотрите, там офигеть. Хочешь, и сейчас красный, приглядываться тут дофига всего интересного. Так что, давай. За порядок. Да, за порядок. Опа. И пьем просто Опа. ничего за порядок. Давай, Артём, давай. Да, да надо, давай. там ничего нету. ты что, тупой, что ли? Ну ты же не налил даже ничего. Ч ну, ⁇ ты смотришь ну, на меня? Он вот брал пушку. Ч ⁇ такое? Ч ⁇ происходит? Не а надо, нет. А чем мне сдал, что ли? Бойцы, оформите, товарищи. Есть, товарищ майор. В смысле, ты че? В смысле? Я, я думал, ты нормальный человек, а ты взял и убил меня. В смысле тебя... Ах ты! Майор. Блин, а я, дум... а я думал, нормальный чел. Ах ты, блин, предатель. Да! Купился на завершение вдруг, блин, дурацкую при сказку о мушкетерах. Ничего мы еще не проквитаемся. Интересно, зачем Павел заманил меня в ловушку? Да потому что он сам нацист, наверное. А он, типа, притворялся, типа, что он друг. А я верил. А вот он, блин, вообще какой плохой чел. на местах. Не обращай внимания. Мне тебя сюда надо было доставить, и ты теперь под арестом. Да ну, все пошел ты нафиг, я сейчас с с на тебя сейчас убью нафиг. Не-не, блин. Как пиздял я я я меня обманул. Так точно, вот блин. Опа, ну и что теперь делать? Товарищ ну, ну давай, втащу его этому, товарищу. Генерал. Слушай, Артём, ты парень умный. должен понимать случайности. Ну да, пора. думал норма и нормальный чел, а взял попался какой-то идиот. И я тебе помогу. Я помог, блин, уже. Вот буду отжиматься И опять, блин, здесь. Спасибо. Помог мне, блин, называется. вот у из ордена, все Мы обещаем рабочим улучшением уже сегодня. Да, вот улучшение, вот. Вот оно какое улучшение. Так, у нас есть сейчас власть, наша задача оберегать твердость. Наберегают, да. Очень, Очень оберегают. Берут, вот так обманывают, блин нормальных людей, власть советом, мир народом, земля для людей, грибы голодны, а ему это грибы не люблю, чё, Че, все чего вы сделаете? А, мы обещаем, работему, да, я понял, это и тоже повторяют, одни и те же, блин, правда, ожидаю. ну да, э, цитаты, чё не слету, ему лицо по побили, смерти, нормально, финкалоны били. Чье с глаза а караются. Какое совпадение? Нет, не знаю. Так, и тебя, тебя тоже. Они вместе нашли Д6, и потом он отличился. Да, это правда. Ну что ж. Рад знакомству, А я не очень, потому что, блин, взяли и обманули меня. Нахмахай, могли, могли бы да сразу знаете, сказать, я бы... На да, переговорная вот такая вот плохая. то вы, товарищи, офигели совсем. Давайте, молодой человек, обмен Чего? Я тем... че, меня там совсем уже? Офигеть, это что-то пыточное хочу что Не И надо не мне укол. Интерес. Реально какая-то пыточная коляски, все, что свет на меня, то ну не надо. Ничего я нет. рассказывать не буду, тебя сейчас тащу и уйду отсюда. Работу. Ну я тебе Более второй глаз раз красный раз. сделаю. Но... Вообще если слепой будешь, Будем как, э, мушкетеры. не буду с, с тобой мушкетером. Как? Это Гитлер вообще. А, да вы совсем уже толпанули Вот что будет, если Гитлер победил бы. Нормальных людей, людей с... бы взяли, затаскивали и, и пытали это бы шприцами вот, вот эти вот. Леня давно пора работе с людьми. Какому вы Лене? Все мы все эти ваши правды, машинки, трата да, просто взял. Тряхнул не надо меня пытать. Я, над... я вообще-то не еврей. Не, не... Давай, выкладывай все, что знаешь про Д <гиблика> Ничего я тебе говорить не буду, Гитлер, недоделанный. А... Ни хрена ты Молчишь? офигел. Давай ему, <гиблика> <гиблика> <гиблика> А да, что ты в... Говори, гида, Ничего я говорить не буду. Давай-то, артем как переключить все на него. тебе сейчас отец усыплен за это называется допрос, Леня. Допрос. Да это ле пых такая, не допрос. Я что? все равно говорить ничего не буду. Когда ты играешь в куклы. Ну кого чел вообще делаешь? повесили там? Нет. Ну что делаете? Это кто? Это вы... Сталин, что ли? <свят> ну да, не сказал бы я так. Делайте, что хотите. Но вытянуть из него все и пулю в затылок без этих соплей. Ничего не вытянешь. Не вытянешь. Давай, бери нет. топор и... Нет. Давай, руби его нахрен. И Гитлера тоже. Вернись. Вернись. Чё вы Я творите? Вот давай молот ему побажите. Похоже, наши отношения Не спричь. надо шприцы, нет. Но тут на помощь приходит наука. Одна и да почему Артём как э, овощ сидит и ничего сделать не может? Я не понимаю. Капец, какой привет? Это вообще не Артем, это какой-то дебил. Дебил, а не Артем? Сидит как овощи и не может ничего сделать. Ну что это за бред Я переключился бы, завалил бы нафиг всех и свалил оттуда Ну, блин, не Артема сломали. Ну что вы творите, а? Капец. А, ч ⁇ не молочнями были уже такой капец? Был, да, происходило. Все, бегите, вам хана. Хотя поздно. Сейчас э... Левы вас жрут. А -а -а -а. Опа, это кто? А вот это кто? Это чё, Батя пришел? Это Батя пришел защищать дебилы. Ну Наверное, наверное да. Батя такой пришел, стоять, не надо моего э, пацана трогать. Так, э, э, нет, рупы. Ч мне вкололи наркоту какую-то? Чего мне так четыре? А черным что делать? Черным. Да, да, да ничего делать не надо, он хороший, выложили. он спас, спас детей. Он спасатель вообще. За ним и... и рекомендую больше меня не не подведу, генерал, не Подведи, пожалуйста, мы же друзья, ну ё -моё все ну, больше с этого времени друзья с ним давай мне спасай уже будущее ты чем как папаша, брата. А вы, вы там, если о красавчик Живите. пацан молодец и да и дай я тебе руку поживу вот этот нормальный, вот это нормальный человек, я вот нормальный все человека, все понимаю. Я Они вот эти дебилы, Гитлеры, эм, блин, предатели все. Ну, вот, это... вот, ну на да, его конечно убьют, но, ну ничего помянем, но он спас нас хотя бы. Вот ну, играя реально закончилась бы мы ну, все. Мир без не без добрых людей. Так, наконец переговоры полиции. О, вот он, блин, здесь. Гитлер недоделанный все, все, все, стоит тут что-то там разговаривает. А вот с этим, таким. Ну все, вы в принципе меня не больше не увидите. Я от вас свалил уже. Вот, Кого-то что-то убивать будет. Все. Так, О, все, выбрались. Красная линия. Вот теперь я нахожусь на стоящих получших катакомбах. И генеральный секретар... Секретар... Москвин до уровня главного паука не дотягивает. Явно уступая генерал Корбуту. О, знать бы, что он задумал, что доставил ему Лесницкий из Д6. Интересно. Что должно уничтожить врагов революции? Что? Наверное, Ельцин. Пока сплошные вопросы, ясно одно. Информация о чёрном у Теперь он моя цель. Да? Ну да. Так, все, приползли мы куда-то на склад, походу, да? Да, мы на склад. Там, кстати, лежит и костюмчик интересный. Что это упало? Там, Там что-то интересное. Или нет? Шлем. Мы его, ⁇ по-моему, обстреляли немножко. Ну, что страшно? В принципе, сойдет. Так, а что это выпало? Может быть, здесь какие-то боеприпасы лежат. Ай, хрен с ним. Ну тут же много чего интересного лежит. Почему я это взять не могу? Ладно, нельзя так нельзя. Мой эта игра не хочет. Блин. Игра не хочет пока что, чтобы мы это брали. Ну, жаль, конечно, что нельзя. Я бы взял бы тут все вынес нахрен. О, это что? Это стрелок, по-моему. А это... А давай... Нет, ножом я не буду. Нет, я не пойду. Не буду их убивать. Их там много. Такое. О, на В, на В. А как кидать на В? <свят> <Что -то свят> <похоже свят> да сними ты его, блин. Не, противник уже всех завалил. О, смотри, ниндзя просто. Вот так вот виляю и всех убиваю. Че там кого звонят уже? Все, не звоните, я не сдохну. О, косюмчик нормальный. Я даже мог патроны получается, не покупать. Так я могу просто фигарить всех. О, там еще ножик... А, нет, это ключи уже. А может быть, это ключи от той двери? Не, не от двери это. А, а давайте еще проверим. Нет, нет, не, не будем. Это от чего-то этого. Это все от этого вот, замок. Тут, что, у вас летучие мыши, что ли? У вас тут летучие мыши летают. Нет, не надо это играть. Я не хочу нет не играй в эту эту О -о -о! вот нормально давай бери а к 47 вот это хороший э -э -э достойный противник так ведра что тут ведра делают вообще я совсем что ли ведра лежат круто тут ведра лежат теперь. <с Russia> нет ты чё ты чё делаешь вернись тебя же убьют нахрен знаешь, говорил, не тоже все из заказ 47 стреляют. Ну, ни хрена себе. Блин Ты мне брат. Это не брат теперь мне. Агнида черного жопа, как и брат говорил. Брат он мне, а когда он был братом? Все, теперь ты мне не брат уже. Да ни хрена себе, терм, терм, терминатор, блин. Офигеть он, блин, в костюме вырядился, блин, называется. Фух, не в костюме, а в этом, как его, экзоскелете. Офигеть можно. убили. Ну Артем, как всегда вообще использовал свою профессионализм. Кто? У нас потери. Да у вас все уже никого нету. Я тут вообще всех завалил. Потери. то у вас потери все. Всегда были потери. Всегда и будут, принципе, потому что вы не умеете ничего стрелять вообще. Не удивляйтесь, что у вас потери всегда будут. Нет, они он Ну нифига. Можно мне этот костюмчик забрать? Мне он очень нравится просто. Я скелет забрать. Все, пошли нафиг. Опять это за скелет. Нахрена ты его надел. мужики больше ничего делать не смогут ну, у вас потери опять мы мужики вы в курсе что у вас потери там Товарищи, у нас потери. да все понятно что-то они все похожи на этого тебе <свеч> <свеч> <свеч> руку нормально <свеч> ну, нифига себе а ну все-таки пуля его достала все таки нет, эй, скелет не до конца. Блин, а ну зачем? Я думал, с ним можно договориться, мы это не будет. скажет что-нибудь. Хотя что он будет сказать, блин. Сказать. Он же никто считает для них. Вырубай нафиг свет вообще. Он уже нас спали. Открывай ворота. тут никого нету. Что-то тебе вообще не берет меня. Ничего. Потеря. Нифига, что он пригинаться умеет еще. Вот это нежданчик для меня. Они даже умеют пригинаться Нормально, все 47 ходит. Да ему нормально, смотри, он на ну, кайфе вообще. Сидит, чилит. Все нормально у него. Да выруби. Свет, да не надо тратить. Им уже это не пригодится. О, ножик. У него тоже нож был? А ч ты молчал, что у тебя он был? Мне так раз они очень нужны. откуда они взяли взяли я не бил никого я просто пару выстрел сделал все ну, ваших не бьют теперь Вас, ваших просто убили Что? я кого-то бил вообще мучил да никого не мучил вообще просто взял выстрел взял и все не, не не не вот так надо А что тут вообще? А, путь вверх? Не, я не пойду туда. Так, давай. Сжигай нахрен вс. Да вс, я не пойду отсюда. Так, наверное, надо будет заканчивать здесь. Так, АК-47. Да не надо мне вс, нет, не надо, у меня есть. Да, вот здесь получается все. Теперь нам надо в другую сторону идти. Все, нет, мы все здесь прошли. А, так и у них есть там эти Ну, это не машины, конечно, но это совсем другое. Так, а мне сюда же нельзя, получается. Можно? А ч ⁇ вы говорили, что мне сюда нельзя? Блин, убил опять его. Ну, ничего страшного, плохая концовка не... не а, так он здесь был, получается? -мо, так я тут был же, ну. Блин, и мечи закончились. Блин. Ножи закончились. Чё ты меня сейчас, а? Ты всех положил просто. О, кто-то там вообще танцует, смотри. Держи. Офигеть, какая у них защита там. Ну, нифига себе. Они в ЭГЗ скелете стоят. У вас потери. Магазин. Режем! В магазине потери. На, прикури. Да прикури, реально. Тебе крышка, Мне нет. Наши! Ваших убили уже. А, в этот. А, стоп! Он же дох. В этот в экзоскелете этот чел сдох, получается? Да-да-да. Стоп, а тут воздух тут же не нужен? Нет. Тут же не нужен этот. Стоп, в смысле? Тут же не надо противогаз. Не понял. Нужен или нет? там шмаляешь все все че че там бибикает опять капец какой тут просто не ну тут проходить реально долго еще куча просто ходов бесполезных которых нет нормального выхода а наверх можно забраться, получается, да? Или лестницы тут нету? Ну, в принципе, можно через низ, наверное, пойти. По канализации, наверное. Или нет? Или я зря это делал? Да, походу, я зря это сделал. Ну, тогда у нас путь вверх только, и все, Больше нету никаких путей. Или можно... Да не буду я по канализации бегать. Нет. Пульт управления давай что-то сделаем. Так. Давай, открывай. Или закрывай. Я выключил свет. Да ладно, сюда надо было. Офигеть, я бы не додумался, что сюда надо. Блин, его могло бы так порубить, нафиг. Нифига себе. Вот это вот интересно. Это игра прям, игра прям на стелс все идет. И на размышления прям. Все, у меня закончились. Как, как так-то? Противник не хочет драться. Теперь то Канада. Да почему ты не сдох? Да зачем? Офигеть! Задел! На! Реально, на! Что происходит войне, дай, дай патроны коммунии, все выходим выходим да очень не очень смешно блин тут блин сирена вся я должен валить нахрен отсюда что за... все ты ч ⁇ делаешь ты серьезно что ли? Блин, его даже не заметил сначала Ч ⁇ это такое? Ай, блин, ты это... сейчас ослепнул офигеть за этой фигни. Все, валим оттуда. Сами открываются, только при мне. вас да все загорел просто Давай быстрее сейчас штук не с башами идут не ну, блин не только У них только 47 есть нет нет ладно повезло вам кому-то что его смена закончилась вот сейчас начнется реально страшное. Кто-то Туннель страшный так, ну идем, идем. А как тут вообще проходить? Я не понимаю вообще я бы не полез бы нормальный человек а я полез зачем-то тут же реально скорпионы на... а ну не двигайся, мозги зачем Ой, себе, у него 7 а Ты что ли? да а вы. А не в курсе, что тут происходит вообще? Мы к горячим следам. По горячим следам. Мне удалось отправить весточку в Орден через своего старого знакомого, Андрея Кузнеца. По крайней мере, Мельник узнает, что я жив. Что я не, справ... не справился с его заданием, но и не отказался выполнять его. Нифига себе, за какого-то тупого задания я тут... чуть да, не сдох. Но только пробирался. Блин, ну ничего, я тебе, пожалуй, смогу помочь. Давай. Есть у меня связи. Тогда сообщение твое в орден передадим. Давай. А сам ты сейчас, значит, поле собираешься. Ну ладно, все, на этом мы будем а мы заканчивать. Туда, отсюда мы так очень много. Это, наверное, длинная серия будет. Ну, ничего страшного, в принципе. но зато интересное очень. Мы тут уфиги много чего узнали. Даже, наверное, на где-то... Сколько, наверное, идет? Минут 50, наверное, 40. но я, может быть, там обрежу что-то. Будет меньше. Ну, все, да. Надеюсь, вам видео понравилось. Если хотите продолжение третью серию, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И все пока-пока.